И всем снова здорово, ребят, с вами еще раз на связи я, Ваняк, и мы с вами продолжаем проходить GTA 5, ту часть Grand Theft Auto 5. 4-5 звезд. И это Rockstar. Rockstar ⁇ это пятая звезда. понял я понял понял я и это что короче угу. загружает сюжетка сюжетная миссия и не ребят стоп я не знаю чтобы мы будем проходить сюжет или не сюжет ну по идее нужно было бы сюжет но так как мне сюжета сейчас честно говоря очень даже очень хватает франклин ламар и майкл да мне это Тоня. Или Таня, как ее тут называют. Тоня. Немножко звук прибавим. А, нет, звук на сотни стоит. Как в Saints Row 3 была бы Таня, а тут Тоня. Так, уф, Бел. У меня, помню, в дубове Самосиром, гараж, бейкер Лос Андес Кастом, так. Это что это? Это что? А это Лос Андес Так. А это что? Это Лос Андес Кастом, так. Тут Лос Кастом, это Лос Андес Кастом. Подождем, пока. Ну, конечно. Сошла жизнь мальчика. Ну, что ты задумал? Проще шеймбалбе, аспортите, и того вот упорыл в Акентайз Баоса. Mm. Подождите, пока ты поведешь. Дождись сломара. Да я понял. Поезжай на Вайн бульвар Вайнвуд. На Вайнвуд-бульвар. Сейчас тут и Направо надо поехать. Так это же тот из ГТА Сан-Андрес. Место. Выглядит, короче, как оно. Вайнвуд, Бульвар, Строубери, Альт-стрит. Сейчас прогруз. Hey, like видите, ребят, я буквально по снегу еду по, по ничему. Да ладно, хрест, ты видел Танишу? У все ты знаешь, это You to be some or Не, мы по с вами на миссии, на миссии надо быстро делать все. Она, когда просто будем играть. Вот что, я думаю, тоже наполнить все пацаны формы. Какого интереса, блин? Создание транспортной ситуации такой вой. Это ж моя Не-не-не-не-не. Кто И я знаю, OGs даже не моя все нас внимания. Черт OGs, ты понимаешь, что я имею Это не какая-то, черт возьми, Подожди, подожди, своего ты Я говорю о Ну все, мы приехали, ребят. Ламар же, Жорж, Ламар или Джеймс? Ламар, ну, блин, ну что ты? Пистолет, карман пистолет, граната или безоружный пистолет, простой. Сейчас прогруз немножко тут и все территории, ну и все. Вот прогрузились практически вся. Ламар, ты уже прогрузилось чё? Клик. Дела. Раз шла, не твердусь, ага черт, все. Я ж про тебя клик хотел. Так, нажмите R. Да ты! Шварк. сердце козорный. без рули oh, no, пропадать текстура ага. Так, на капсуле, капсуле, спасу. Спасибо. Автобус, что он сбил того гоннюка. Ч дальше? Мне тут, извините, у меня тут залагал немножко, затормозил. Кум. Игра тормозил немножко. Ну, я думаю, что все Извиняюсь, ребятки, короче. Давайте, до следующих встреч. Увидимся с вами в следующих эпизодах GTA... Игрушки под названием GTA 5. Пока-пока.